Ты знаешь себя? И откуда ты знаешь? Тебе рассказали, тебя убедили. Источник не в этом. Не в людях, не в книгах. Искать его в прошлом уже бесполезно. Он только в тебе. Как открыться природе, в которой твоя изначальная мудрость И к тайне своей прикоснуться? Ты слышишь? Тайна в мелодии ветра Он вдохновляет нас смелость Быть уникальным, быть дикой Танцующей рядом с волками Страхи отступят, как тени, Перед огнем вдохновенье, Тайна в уединенье. Время принять свое тело, Время войти в силу полной луны, Благословляя три возраста, что нам даны, Юность, зрелость и мудрость. И взять то, что должно из каждой поры. Вступить. И невинно затеять игру. Парить на ветру. Вступить. Окунуться в озерную гладь. Себя проявить, мужчину познать. Тупить, и в себе опору найти, покой обрести. Учись невинность в сердце хранить, с помощью силы любовь защищать, И ты обретешь мудрую власть. Готова себя узнать, к своей уникальности прикоснуться, готова проснуться — но если хочешь еще поспать, тогда не прыгай, не делай шаг душе навстречу, ведь боль и мрак стоят на страже благих дорог. Но ты бесстрашна, в тебе любовь, ты самоценна. Нет тебе подобных в мире по судьбе, по телу, по благим дарам. и смотришь в душу, небо там. Ведома ты своей звездой, ты уникальный, будь собой.